Друзья, привет! Вы на канале Самовар. Если в вашей системе используется несколько профилей для разных пользователей, приложение параметры перестанет работать при переходе с Windows 10 на Windows 11. И это известная проблема Windows 11. Под нее есть решение. Итак, приступим. Открываем PowerShell от имени администратора. Запускаем от имени администратора. Нажимаем «Да». И вводим сюда команду я ее оставлю в описании после чего дожидаемся завершения процесса и перезапускаем компьютер и у нас все будет работать ребята если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал до скорой встречи друзья пока